Всем привет! Пришла долгожданная посылка с Алиэкспресс с подставочкой под треножник. Главное, чтобы эта площадка, она по размеру бы подошла. Хотя я пыталась заказать как положено. Мелкий пакет. По России не отслеживался. Шел около двух месяцев. И вот такая вот штука. Так, вытаскиваем, достаем. Ага, пупырчатый пакетик. Вот она, эта площадочка. Я уже не помню, как выглядела родная площадка. но ну, сейчас посмотрим, насколько она подходит. Я уже не смотрю, кажется, диаметр. Ага, сорок четыре миллиметра. Сорок четыре. Вот, приходилось снимать боже мой вы видите как раз тут приспособность чтобы держать фотоаппарат на резинках и чтобы не скользил на тряпочке Ну да это конечно выглядит дико ну что делать ребята ребята резинки кстати денежные Из денежных пакетов так убираем все это дело убираем, чтобы оно не мешалось как говорила моя мама голь на выдумку хитра а это, этому учила ее бабушка Вот хорошо, что есть AliExpress, который нам позволяет теперь э, вот эту пословицу переделать так, так, так опа так. Ну, стоит жестко. До конца, правда, фиксатор не закрывается. Это не очень хорошо. Ну-ка, давайте попробуем по-другому ее поставить. Так, вот так. Ну, она стоит, конечно. Но я бы не сказала, что это не закрывается у меня вот эта штучка. Не знаю, в чем тут дело. Ну да, в конструкции, конечно. Но я заказала еще одну площадочку. Может быть, она будет лучше. Но в любом случае это уже вот она все никуда не дергается, стоит на месте. Это уже лучше, чем то, что было у меня. Так, давайте попробуем хотя бы накрутить на камеру, как оно будет стоять. Вот так она накрутилась. Все нормально. Здесь фиксатор положения и вот так вот она стоит. А теперь давайте ее установим на треножник. Так, пам Торжественный момент. Торжествующий, торжествующий. Опа, встала. Чуть-чуть поджать можно ну все она крепко держится стоит все великолепно ребята рекомендую ну не на сто процентов она потому что вот этот рычажок он до конца не доходит сюда немножко бороздочку или выемку бы там побольше поглубже ну как говорится и на том спасибо это уже не тряпочки с резиночками Итак, выводы следующие, дорогие друзья. Наверное, мне надо заказать площадочку меньшего диаметра, например, 35 мм. Такие на Алиэкспресс есть. И, возможно, тогда упорный рычаг будет лучше поджимать камеру. Иначе, если оставить как есть, то пружина этого рычага она со временем ослабнет, потому что она сейчас находится в состоянии растяжения она конечно подпирает все, но так она быстро может выйти из строя так что следует попробовать заказать площадочку меньшего диаметра например не 44, а 35 мм ну и пусть она себе потихоньку идет а пока буду пользоваться этой но если не получится придется ее наверное подпиливать ну все дорогие друзья всем пока если вы были с нами и сочувствовали, вам лайк, ну а мне подписка. Пока-пока.